Всем привет, с вами Даник. Это продолжение рубрики Лохотрон или нет. Проверим. Сегодня будем проверять сайт лайкет.ру like Вторая часть. У нас тут Лайкет like плохо. Спам, мошенничество, неэтичные или водящие в заблуждение. Ну мы это проверим. Это сайт не лохотрон, но про выводы. Я уже много раз делал, но я сейчас при видео сделаю выводы. Первая была была очень долгой, дальше все быстро. Нажимаем "вывести". Если первый раз, то будет долго, а если после первого раза, будет быстро. "Вывести". Деньги ушли. Смотрим на баню. Так, деньги пришли. Это откуда? Да, это из лайки.ру. Like все. Сайт Нилахотрон Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.